Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Меня зовут Эрик Вори, и сегодня я хочу ответить на один вопрос раз и навсегда. Как мы называем то, чем занимаемся? Есть люди, которые говорят, что мы занимаемся MLM, мулти маркетинг. Есть люди, которые говорят, что мы занимаемся прямыми продажами. Многие люди говорят об этом. Напрямую к потребителю, аффилированный маркетинг. Всевозможный вариант. И некоторые говорят сетевой маркетинг, так вот? Я собираюсь описать то, чем мы занимаемся, и затем я отвечу на вопрос раз и навсегда. По моему мнению, вот лучшее описание всего того, о чем я только что говорил. Я дам вам лучшее описание. Я надеюсь, что это станет стандартом, которым мы все воспользуемся. Потому что на данный момент мы сбили с толку весь мир. Сейчас единственный способ Дать кому-то понять то, чем мы занимаемся, — это назвать компанию. «О, ты знаешь, это похоже на эту компанию. О, знаешь, похоже на компанию. О, ты знаешь, это похоже на ту компанию». И они сразу такие «А, окей, окей, мне это не интересно, потому что я знаю про эту компанию». Итак, нам необходимо описать канал дистрибуции, который мы представляем, потому что существуют различные каналы дистрибуции, верно? Есть розничная торговля, франчайзинг, и есть то, что мы делаем. Существует множество других форм, но есть то, чем мы занимаемся. Итак, позвольте мне описать то, чем мы занимаемся, и потом давайте придумаем название этому. Договорились? Вы со мной? В конечном итоге мы продаем продукцию потребителям, используя инструмент рекламы из уст в уста. Это то, что мы делаем на самом деле. Теперь мы делаем это, используя три базовые стратегии. Стратегия номер один. Персонально, как дистрибьютор компании, мы выходим, собираем клиентов и продаем продукты и услуги этим людям, делясь с ним ценностью этих продуктов и услуг. Мы информируем их о ценностях этих продуктов или услуг. Таким образом, мы лично находим, собираем и обслуживаем этих клиентов. Это то, что мы делаем, номер один. Номер два. Мы строим сеть дистрибьюторов, которые делают то же самое. Верно? и мы постоянно расширяем эту сеть. Другими словами, мы не только рекрутируем, но у нас есть возможность внутри этого бизнеса создавать группу дистрибьюторов, которых мы рекрутируем, и у них есть возможность делать то же самое. Таким образом, у нас есть постоянно расширяющаяся сеть дистрибьюторов, которые также продают товары и услуги потребителям, используя инструмент рекламы из уст-уста. Итак, первое. Мы собираем клиентов, используя инструменты рекламы из уст-уста. И второе, мы строим и расширяем сеть дистрибьюторов, которые делают то же самое. И третье, мы, как лидеры, руководим этой сетью для повышения производительности этой сети. Функция лидера в нашем бизнесе — повысить производительность этой сети. Потому что бывает, когда существуют две ветки, одна из них ничего не продает, не развивается, не увеличивается, не продвигает продукты или услуги, а у вот другой огромный товарооборот. Другими словами, в то время, когда одна не имеет никакой ценности, другая — очень ценна. Итак, первое. Мы продаем продукты и услуги клиентам, используя инструмент рекламы из уст в уста. Второе. Мы строим и увеличиваемые увеличиваем группу дистрибьюторов, которые делают то же самое. И третье. Как лидеры, мы работаем над повышением производительности сети, которую мы построили и вырастили. Это то, что мы делаем. Теперь, если бы вы описали это термином, давайте поговорим о термине мулти маркетинг MLM. Описывает ли это то, о чем я только что говорил? Ответ — нет. Все, о чем говорит этот термин, — лишь вторичный аспект, разъясняющий возможность получения прибыли более чем с одного уровня от группы, которую вы построили. Здесь не говорится о продажах, здесь не говорится об аспектах лидерства, не говорится об увеличении сети, не говорится вообще об этих вещах. Тут говорится об одном маленьком аспекте нашего компенсационного плана. Так что мультилевел маркетинг или МЛМ, по моему мнению, ужасный термин для описания того, что мы делаем. Второе скажу вам, похоже, обидит многих людей. Куча торговых организаций, много людей вложили уйму времени и усилий в этот термин. Но некоторым людям нравится описывать то, что только что изложил, как атрибут того, что мы делаем. Им нравится описание «Прямые продажи». Вот почему «Прямые продажи» — недостаточное описание того, что мы делаем. Маленький ребенок, продающий лимонад прохожему, вовлечен в «Прямые продажи». Это то, чем мы занимаемся? Вовсе нет. Человек, продающий свой автомобиль кому-либо, вовлечен в прямые продажи. Это то, что мы делаем? Вовсе нет. Фактически, прямая продажа подразумевает напрямую от производителя к потребителю, не так ли? Но мы находимся посередине. Мы связующее звено между потребителем и производителем, так что это не прямые продажи в принципе. Это через нас. Это связано через нас. Я недавно видел, есть пара профессоров, замечательные люди, которые учат своих лучших экспертов по маркетингу, ведущих специалистов по этике бизнеса, и они являются поклонниками того, что мы делаем. Я сел с ними в аудитории и, наблюдая за ними, пытался объяснить то, чем мы занимаемся этой группе высокообразованных студентов. И они полностью были сбиты с толку, потому что они продолжали использовать термин «прямые продажи». То есть «прямые продажи» вы имеете в виду интернет-маркетинг? Нет, нет, нет, это интернет-маркетинг, это не то. «А, вы имеете в виду, как будто взять где-то товар и потом продать его потребителю напрямую? Это вы имели в виду?» «Нет, нет, это вообще не то, о чем мы говорим». «Эти бедняги были настолько сбиты с толку, и это потому, что весь мир сбит с толку, когда мы используем термин «прямые продажи». «Это только одна часть того, что мы делаем». «Да, мы берем продукт у производителя, и да, мы продаем этот продукт потребителю» используя инструмент рекламы из уст в уста. Но большая часть всего мира так или иначе участвует в прямых продажах. Все, что не является розницей, все, что не является франчайзингом, является формой прямых продаж. Все это невероятно запутано, потому что это не описывает то, чем мы занимаемся. Так что мне искренне жаль, но термин «прямые продажи» только вносит больше путаницы на рынок. Итак, учитывая описание, о котором я сказал, для того, чем мы занимаемся, MLM — это плохое описание, прямые продажи — тоже плохое описание. Позвольте дать вам лучшее в мире описание сетевого маркетинга, и я молюсь, что это станет стандартом, которым мы все воспользуемся. Что же мы делаем? Мы продаем продукты и услуги через увеличивающуюся сеть дистрибьюторов, продуктивность которой постоянно растет. Мы используем сеть дистрибьюторов для реализации продуктов и услуг, используя инструмент рекламы из уст в уста. Это же очевидно, что термин «сетевой маркетинг» является, безусловно, лучшим описанием для того, чтобы попытаться определить то, чем мы занимаемся. Теперь, если мы примем это, то нам не придется отвечать, когда люди спросят, так чем же ты занимаешься? Нам не придется говорить: ну знаешь, как эта компания? Или ты знаешь, как та компания, или как эта миллиард долларовая сетевая компания, или как та миллиард, -долларовая сетевая, компания? Или, как та миллиард -долларовая сетевая компания. Нам больше не понадобится называть имена компании для того, чтобы описать то, что мы делаем. Это станет как франчайзинг. Будут розничные продажи, будет франчайзинг и будет сетевой маркетинг как канал дистрибуции. Теперь я скажу еще одну вещь, которая, думаю, обидит некоторых людей. Внутри сообщества сетевого маркетинга есть те, кто бегут от определения того, кто мы есть. Нет-нет-нет, мы не такие, как те сетевые компании. Мы компания прямых продаж. Как будто они прячутся от того факта, кем мы являемся. Мы должны гордиться тем, что мы представляем. Разве не попадаются время от времени люди с безответственными претензиями к продукту, люди с безответственными претензиями к этой возможности, люди, которые искажают то, чем мы занимаемся, и говорят, что это легко и просто, когда это не всегда легко. Это вызов, это предпринимательство, но вы знаете, что это настоящая предпринимательская работа. Но вместо того, чтобы принять тот факт, что они занимаются, сетевым маркетингом, они просто пытаются скрыть это. Нет, нет, мы как вот то. И пытаются описать, используя рамки тех более запутывающих правил, и в то же время они говорят, нет, нет, нет, мы не как те сетевые компании, когда, конечно же, они являются компанией сетевого маркетинга. Чем раньше вся наша профессия, вся индустрия, все представленные компании скажут «Да, мы компания сетевого маркетинга, да, мы гордимся этим, да, для обычного человека с предпринимательскими мечтами это лучший путь, да, это то, кто мы есть». Чем быстрее это произойдет, тем быстрее стандартизируется вся наша профессия по всему миру, тем быстрее мы перестанем нападать друг на друга, пытаясь различить друг друга, кто же мы такие. Мы просто будем доставлять продукты и услуги. Мы гордимся тем фактом, что используем рекламу из уст в уста. Мы продаем качественные продукты и услуги, используя этот вид рекламы. Мы строим и расширяем сеть дистрибьюторов, которые делают то же самое, благодаря лидерским навыкам мы увеличиваем продуктивность этой сети. Надеюсь, это помогло. Я знаю, это подлежит дискуссии, но если вы знаете кого-то, кому надо взглянуть на это, поделитесь с ним этим видео. Дайте им посмотреть его. Можете поделиться этим с вашим компании поделитесь этим с людьми которые работают в вашей организации и возможно не так горды за сетевой маркетинг как должны должны ли мы стать лучше да нужно ли нам совершенствоваться конечно сетевой маркетинг не идеален но он лучше для обычного человека с предпринимательскими мечтами давайте расправим плечи поднимем подбородки и расскажем об этом всему миру желаю всем хорошего дня увидимся в следующий раз берегите себя пока пока